Меня зовут Евгений, я сервисный инженер компании Go3D. Компания Go3D Россия — это мы официальные представители ВРФ и СНГ Multimaker. И сегодня я расскажу про фирменный слайсер от компании Multimaker — Кура. Он представляет собой бесплатное решение, благодаря которому он завоевал популярность по всему миру, миру у пользователей 3D-принтеров. Благодаря открытому исходному коду — Данный слайсер может и успешно применяется для многих принтеров разных фирм и производителей. По ходу трансляции вы можете задавать вопросы, если они возникнут. В нижней части экрана расположена кнопка «Вопросы и ответы». Нажимайте туда, записывайте ответ. По возможности отвечу я в конце вебинара, либо мои коллеги вам письменно ответят <клес> на заданный вопрос. Итак, что же такое Ultimaker Cura? Это программа для подготовки вашего файла, модели, путем нарезки на слои и генерации специфического 3D-G кода для запуска на 3D-печать. Cura создана в первую очередь для принтеров Ultimaker, но в ней присутствует множество профилей для принтеров других производителей. Помимо этого, так как программа с открытым исходным кодом, Некоторые производители принтеров выпускают свои собственные модифицированные версии, такие как американская компания LoseBot, производитель 3D-принтеров, MakerTech Lab, родом из Вер... Великобритании, производитель принтеров Axis и Proforge, и испанская компания BCN3D, производитель принтеров Sigma. Программа была создана Дэвидом Брэмом, который позже был нанят в Ultimaker. Насколько мне известно, в данный момент он все еще там работает. Начнем э, наш вебинар с небольшого рассмотрения истории развития программы. И первая версия RC1 вышла в свет в 2012 году. И с тех пор обросла множеством новых функций и претерпела изменения в графическом интерфейсе. На сегодняшний день она работает на большинстве операционных систем. Это Windows, Mac OS и Linux. Начнем обзор э, с версии 15 и пройдем до версии сегодняшнего дня. Э, в версии 15 была добавлена поддержка плагинов, поддержка русского языка, э, новый графический интерфейс э, и поддержка экранов с высоким разрешением. Э, была прекращена поддержка Windows XP, что на тот момент, вероятно, имело значение для некоторых пользователей этой программы. Развитием 15-й версии стала Кура второй серии. Там добавились, добавилась возможность сохранения проектов с вашими настройками. Преднастроенные профили печати появились для принтеров. С выхода мультимейкера 3 появилась поддержка мультиэкструдерных принтеров. Был снова переработанный интерфейс. Добавлена поддержка 64 разрядные сборки, были программы добавлены. Поддержка формата 3MF, который пришел на замену устаревшему уже ныне STL, улучшено быстродействие и лично от меня большое спасибо, что была добавлена темная тема. В следующей серии версий была Cura 3. Была добавлена поддержка плагинов сторонних разработчиков и интеграция в программы. Снова переработан интерфейс и экспериментальная поддержка адаптивных слоев. Имеется в виду, что в зависимости от геометрии модели, высота слоя изменялась, адаптировалась под определенный угол нависания. Где-то тоньше слои уже укладывались, а где-то были потолще. На сегодняшний день актуальное семейства версий — это Кура 4. Претерпела она снова обновление пользовательского интерфейса — на данный момент в программе уже доступно более 300 различных параметров печати. И работа с файлом, подготовка самого файла разделена на три этапа. Первый – это подготовка, где мы размещаем модель, задаем пластик и прочее. Предварительный просмотр – это когда мы смотрим на уже нарезанный файл в 3D-представлении. И третий – это мониторинг печати. Также в четвертой версии получило свое развитие облачное направление, marketplace, плагинами, огромной базы профилей материалов. На данном этапе мы завершим обзор исторической справки и пройдем к рассмотрению конкретно уже программы. На данный момент актуальная версия — это 4.6.1. Вы видите ее на экране. Для начала нам нужно выбрать наш принтер. В левой части экрана вверху есть кнопочка, куда мы нажимаем, и в выплывающем списке мы видим все наши принтеры, какие мы настраивали. Тут же можно добавить принтер. Открывается окно в котором есть список «Добавить сетевой принтер» или «Добавить принтер, не подключенный к сети». Рассмотрение сетевых функций куры мы будем производить в следующем вебинаре. В этом я добавлю локальный принтер. В этом списке у нас присутствует не только принтер Ultimaker, но и множество принтеров других производителей. Это китайские производители, Плюши есть, OneHow и прочее. Но нас интересует на данный момент Ultimaker S5. Я добавляю Ultimaker S5, наше рабочее поле изменилось, мы видим рабочее поле именно Ultimaker S5. И следующим этапом мы добавим модель, которую хотим обработать. В левой части экрана есть иконка папки, нажимаем на нее, я выбираю Ultimaker Robot, всем известного, появляется у нас на рабочем поле. Что мы можем сделать с ним в левой части экрана расположена инструментальная панель на которой у нас присутствуют инструменты перемещения масштаб вращения и отзеркалит модель начнем с перемещения мы выбрали нашу модель мы можем ее перемещать просто взяв мышкой и в произвольном порядке ее перемещая либо за обрисованные стрелочки, отвечающие за оси X, Y и Z. То есть у нас красная стрелка — это X, зеленая — Y и синяя — Z. Собственно, вот таким образом. Либо задавать параметры циферным значением в строках настроек. Допустим, мы выставим все по нулям. Y0. Z0. Все, модель стоит ровно по центру стола, нас это устроит. Также здесь расположен чекбокс с блокировкой модели. Это имеется в виду, что если я нажму этот чекбокс, то модель мы уже не подвинем. Она как размещена, так и останется. Мы случайно ничего не испортим. Следующий инструмент – масштаб. Масштаб нам, соответственно, позволяет увеличивать или уменьшать нашу модель данном случае пропорционально. Если мы убираем э, галочку с чекбокса обычное масштабирование, то можем уменьшать нашу модель в произвольном порядке. То есть сплющить ее, расширить и так далее. Кнопка Сброс. Возвращаем все в исходное в тот вид, в каком у нас модель была загружена в программу. Здесь также можно изменять. Пропорции модели и размеры с помощью циферных обозначений либо в миллиметрах, либо правее в процентном соотношении. Следующий инструмент: вращения. Выбрали вращение. Появилось на экране несколько окружностей вокруг нашей модели. Они также обозначены тремя цветами: красный, зеленый, синий. Можно брать нашу модель за определенную окружность вращать в нужном нам направлении. Нам нужно, чтобы наш робот стоял э, на ногах. Для этого есть третья иконка в данном списке. Мы выбираем эту иконку. Она позволяет нам поставить э, модель э, той стороной к столу принтера, на, на который мы укажем. В данном случае это наше дном э, робота. Я нажимаю на Поверхность. Все, робот встал. Сейчас мы его развернем лицом. Готово. Следующий инструмент — это зеркало. Мы можем отзеркалить нашу модель во всех направлениях. нажимая на стрелку красного цвета. Видим, как меняется рисунок на животе робота. На зеркальное отображение. Ниже в данном списке инструментов у нас расположены в самом низу э, выбор экструдера, который будет участвовать в печати именно этой модели. В данный момент у нас первый экструдер, можем выбрать второй. Ну, нам, нас интересует только первый для основной модели. Следующим этапом э, мы выбираем в верхнем списке э, Кнопку, где указаны у нас экструдеры активные и пластик, который мы подразумеваем использовать для печати нашей модели. <связываем> Настроим наш первый экструдер, выбираем материал Ultimaker, PLA, оранжевый. Сопло у нас будет стандартное, диаметром 0,4 мм. Далее переходим к выбору второго экструдера. Он находится справа от собственно, первого. Он у нас активен. Чекбокс включено, включено, активен. Материал выбираем uh, Ultimaker Breakaway. Новый материал относительно. Очень легко удаляется от модели. Используется для поддержек. Print Core, то есть сопло, также диаметром 0,4 миллиметра. Данный пункт мы с вами настроили. Следующим этапом переходим в пункт «Профили печати». Кнопка открытия данного списка находится справа от выбора пластика. Открываем его. Вот мы получили список. Здесь есть несколько профилей для нашего пластика PLA Ползунок заполнения, который перемещая, соответственно, мы получаем различные степени заполнения. Ниже расположено хитбокс, чекбокс, постепенное заполнение. Это я вам расскажу чуть, чуть попозже, что это означает, как это выглядит. Далее поддержки и прилипания. Нам нужно задать поддержки, так как у робота присутствуют нависающие элементы. В данном случае это руки робота. Сейчас я с вами рассмотрю э, наш, наши функции э, поподробнее в профиле печати. Так как э, до версии 4.4 Кура всегда был только один профиль на один пластик, э, стандартный профиль по умолчанию, сейчас ультимейкер пошли немного дальше. Они добавили на каждый пластик еще несколько профилей, которые... Э, отвечает за свою область применения, если можно так выразиться. Видим на нашей схемке расположение качеств, которые нас интересуют, то есть размерная точность, механические свойства, скорость выполнения и качество поверхности. А синий, синим обозначен профиль по умолчанию, который был единственным ранее у него основное – это качество поверхности, механические свойства и скорости выполнения. Универсальный профиль. Следующий профиль для рассмотрения у нас с вами будет – это инженерный. У него в первую очередь идет улучшение размерной точности, то есть геометрические пропорции, все будет соблюдено в наилучшей форме, доступной для FDM, и механические свойства, то есть прочность и так далее в скорости исполнения качества поверхности не интересует. Где используется инженерный профиль у нас? Это напечатанный инструмент с минимально возможными допусками для FDM, какие-то запасные части, модели с высокой точностью для замены уже существующих частей. Инструменты направляющие, насадки. Одним словом, инженерная направленность. Следующий профиль ⁇ визуальное качество. Здесь у нас в основу выходит качество поверхности и скорость выполнения. Механические свойства уступают, а точность вообще неинтересна. Используется, можно использовать в архитектуре печать визуально привлекательных 3D-моделей, визуальное моделирование будущего изделия, эстетически приятных моделей для презентации. Какой-то новый продукт, который мы готовы выпустить к употреблению без дополнительной постобработки. Следующий профиль из добавленных — это черновой драфт. Здесь упор делается только на скорость выполнения. Вот нужно нам сделать множество деталей. Мы вот составили нашу 3D-модель, но не знаем, подходит ли она к нашему проекту ставим черновый профиль, печатаем несколько итераций, смиряем, изменяем, подгоняем. Либо подходит для малого серийного производства простых каких-то деталей, для которых точность и качество выполнения не особо и важно, собственно. Следующим этапом у нас в списке шло заполнение. Заполнение у нас отвечает за количество наполнения пластиком внутренних полостей модели. Соответственно, выставляя более большую плотность заполнения, мы увеличиваем механическую стойкость нашей модели. Но расход пластика увеличивается, плюс время на печать также увеличивается. Следующий этап это поддержки. Поддержки необходимы в FDM-печати, так как это послойное наплавление пластика чтобы наши нависающие элементы вот можно видеть на презентации, картинка самая левая, желтая модель, красным отмечены нависающая части. Если там не выставить поддержки, пластик просто будет падать вниз, на стол. Это нас не устраивает, модель будет испорчена. Соответственно, в центре расположена модель с уже выставленными поддержками, обозначены они голубым цветом. Это минимизирует как минимум минимизирует искажение поверхности нависающих элементов. Что будет, если мы не выставим поддержки? Вы можете видеть на правой картинке, у нас, чем длиннее поверхность нависания, тем хуже и сильнее у нас провисает пластик. И Это еще очень легкий вариант, иногда бывает гораздо хуже все это выглядит. Далее у нас с вами был пункт прилипания. Покажу вам просто, к чему это может приводить. Недостаточная адгезия к столу принтера. Модель отклеилась частично, ее всю повело, модель отбракована. Давайте покажу вам это в программе конкретно. Выбираем заполнение для начала. Ставим на 20%. Время печати у нас 1 час 21 минута указывается. Заходим в, предварительный, в пункт «Предварительный просмотр». Видим нарезанную нашу модель, уже с поддержками. Справа расположен ползунок, где мы можем подвинуть камеру, скажем так, и посмотреть модель в разрезе. Допустим ее где-то к первым слоям. 32 слой. И видим, как у нас заполнение будет происходить. В принципе, нас это бы устроило, так как модель не для механической прочности. Попробуем поставить заполнение на 80%. процентов Нарезается по новой. И видим, что заполнение значительно стало плотнее. Модель приобрела гораздо большую прочность. Но увеличилось время печати. 1 час 35 минут. В данном случае не большая разница, но при больших моделях, при большом количестве слоев, конечно, это может внести большие изменения во время печати. Далее пункт поддержки. Он у нас выбран. Справа от галочки присутствует список с выбором экструдера, который мы будем печатать. Нас интересует второй экструдер, у нас туда загружен э, материал поддержек BreakAway. Выбираем второй экструдер, все это дело нарезается. Поддержки с BreakAway выглядит несколько монструозно, это неважно. Это нужно для наилучшего э, результата печати. Опустим нашу, наш вид до начала нависающих элементов, которые нас больше всего интересуют. Это руки робота. Мы видим, что поддержки печатаются до определенного уровня, после чего происходит уже наплавление пластика на поддержке. Если мы уберем э, активацию поддержек, то печать будет происходить таким образом. Печатает, печатает, печатает, доходит до определенного уровня и начинает печатать наши руки просто в воздухе. Ничего не напечатается, результат будет отвратительный, модель отбракована. Следующий пункт – прилипание. Прилипание – это печать дополнительных элементов для увеличения площади прилегания модели к столу. Если мы не выбираем форму прилипания, то у нас площадь, собственно, равна дну нашей модели. Активируем настройку. Получаем юбку вокруг модели, это первый слой который увеличит площадь прилегания. Соответственно, шансов на то, что если что-то пойдет не так, гораздо меньше. Модель гораздо более хорошо будет, у нее адгезия будет к столу намного лучше. Так, это у нас основные настройки были. Далее нам с вами стоит рассмотреть уже расширенные настройки. А, нет, прошу прощения, забыл рассказать про постепенное заполнение. Также активируется в чекбоксе галочкой активировали нашу настройку, у нас убирается возможность контролировать степень заполнения. Заполнение делается самостоятельно, слайсером, и выглядит таким образом. В центре модели у нас минимальная возможность заполнения, а по краям, где расположены стенки, плотность заполнения значительно увеличивается, что дает нам возможность найти компромисс между тратой пластика, и механической прочностью модели. Далее перейдем э, во вкладку «Свое», расположенную в этом же списке, в правом нижнем углу. Это открывает нам э, профили печати с расширенными настройками. Первый пункт — это качество, и в нем для нас самое главное — это высота слоя. Высота слоя дает нам различные варианты исполнения. То есть, меньший слой дает лучшее качество внешней поверхности, более толстые слои делают печать прочнее, но если мы укажем излишнюю высоту слоя, то получим недостаточную адгезию и, соответственно, наоборот, ухудшение прочности или дефектную деталь во время печати. Более толстые слои уменьшают время печати, соответственно. Наша печатающая головка будет проходить меньшее расстояние горизонтальное, меньше слоев на всю модель нам потребуется, и время печати значительно уменьшится. На картинке вы можете видеть на слайде две картинки. В первой у нас модели с высотой слоя 6 миллиметра, расположенность справа 2 десятых мм. миллиметра. Это один и тот же участок модели с разными настройками. Он у нас идет под некоторым изгибом, соответственно, как вы видите, в толстых слоях очень сильно выражен эффект ступеньки. Наша модель будет откровенно шершавой, сильно. В лучшем качестве этот эффект минимизируется, настолько, насколько это может позволить FDM-печать. Далее мы с вами рассмотрим в нашей программе пункты ограждения. Ограждение — это имеется в виду все поверхности внешние, то есть у нашей модели есть условно дно, есть условно крышка и стенки. В настройках ограждения у нас есть возможность настраивать толщину стенки, то есть внешних стенок. На нашей модели в данном случае сейчас Установлено три линии стенки. Внешние стенки красным цветом и две внутренние зеленым цветом. Уменьшая количество линий стенки, мы уменьшаем время печати, но у нас страдает механическая прочность. Даже если у нас будет заполнение 80%, если мы не берем литую модель, то э, в случае какого-то неаккуратного действия в тонкой части модели очень легко будет ее повредить. Итак, такие же настройки у нас для толщины дна крышки, то есть можно задавать в миллиметрах, э, либо в количестве слоев. Следующим этапом идет список заполнения. В расширенных настройках основное это, опять же, плотность, что доступно и в предустановленных профилях с ползунком, и шаблон. Шаблон заполнения имеется в виду фигура, то есть здесь у нас предустановлен треугольник, мы с вами выберем линии. Наша модель нарезается по новой. <связывая> <связывая> Получили линии. Таким образом, это уже будет выглядеть несколько иначе. Тут стоит исходить из того, как вам будет удобнее, какие вы хотите получить от модели механические свойства. Линии, треугольники, шестигранники, кубы, зигзаги, героиды. Все это на усмотрение пользователя и зависит от конкретной модели. Следующий этап – это материал. Во вкладке «Материал» у нас открывается доступ к температуре сопла и температуре стола. Если мы укажем температуру сопла ниже необходимой, то наш пластик не сможет продавливаться сквозь сопло и печать будет соответственно прервана если мы слишком высокое значение задаем температуру сопла то наш пластик получается слишком жидким и еще того хуже он может начать подгорать оставлять какие-то следы горевшего пластика на модели либо вообще модель будет плавиться Каждый последующий слой, например, в случае ПЛА, он должен иметь определенную температуру, чтобы успевать и адгезироваться к предыдущему слою, и в то же время не портить его геометрию. Следующий этап. А, температура стола. Температура стола также задается в зависимости, в зависимости от пластика. В случае ПЛА это 60 градусов, это не дает модели отлипать от стола. В случае, допустим, инженерных пластиков, предположим, ЦПЕ или поликарбоната, значение температуры стола будет значительно выше, 80-100 градусов в зависимости от пластика. Если это значение будет выставлено ниже необходимого, соответственно, пластик отклеится, часть модели покоробит, либо она вообще не допечатается. Следующий этап – это у нас скорость печати. Скорость печати отвечает за скорость прохода нашей печатающей головки в миллиметрах в секунду. Соответственно, если мы выставляем излишнюю скорость печати, то мы получаем ухудшение геометрической точности из-за возможных вибраций печатающей головки и прочих механических моментов. На картинке слева вы можете видеть сравнение скоростного режима у безменного принтера. Допустим, на 5 миллиметрах в секунду мы видим. Поворот головки здесь в данном случае проходит 90 градусов, и наш угол вполне себе хороший. 10 миллиметров еще устраивает, 20 миллиметров уже видны некоторые искажения геометрии на 30 и 40 миллиметров в секунду. Уже угол у нас не под 90 градусов, а какое-то неизвестное значение, плюс пластик начало коробить уже из-за неправильных настроек температурных. Также из-за экстремальной скорости, назовем это так, возможно недоэкструзия пластика, так как наш механизм подачи, если мы заранее не озаботились и не выставили необходимые настройки температуры, охлаждения и прочего, заедать, не успевать продавить наш пластик, и получим вот такую вот картину. Как мы видим, между слоями присутствуют огромные щели, и говорить здесь о какой-то прочности модели просто нельзя. Это отбраковка, нас это не устроит. Следующий этап – охлаждение. Недостаточное охлаждение в случае, например, была так как он требует охлаждения стопроцентного, насколько это возможно дать принтерам, деформация модели укладывается слой без охлаждения и деформирует предыдущий слой соответственно на картинке мы видим слева зеленая модель пластик повело появились наплавления, геометрия испорчена модель тоже условно передув скажем так тоже плохая вещь для наш, для пластика Например, для пластика АБС обдув вообще нежелателен, соответственно, если пользователь выставляет обдув на АБС, то он не успевает прилипнуть к предыдущему слою, и мы получаем расслоение модели, как указано на правой картинке, желтая модель, она вся потрескалась и, соответственно, тоже не устраивает нас такой результат. Поэтому ко всем этим параметрам нужно подходить с большим вниманием. Но так как Ultimaker предоставляет готовые профили, все эти параметры они уже выставлены, и пользователю нет нужды заходить глубоко в дебри 3D-печати, и мы можем просто выбрать необходимый нам профиль, там уже будет и обдув, и скорость, и прилипания и прочие параметры, которые уже все назначены. Теперь посмотрим в программе. То у нас были слайды с возможными последствиями данных настроек. Что нам дает программа именно настроить здесь в охлаждении? Смотрим. Есть возможность активации вентиляторов и, собственно, их скорости в процентном соотношении. Это основная функция, какая у нас может быть с охлаждением связана. И пункт поддержки. Выбираем генерацию поддержек. Появляется еще несколько пунктов: это выбор экструдера поддержек. У нас он уже выбран на второй, и место размещения поддержек. Если мы с вами, у нас уже установлено везде, и это имеется в виду, что везде, где вообще возможно. От самой модели будут поддержки печататься от стола и прочих поверхностей. Если мы выберем не везде, а от стола, то принтер не будет печатать от стола. Прошу прощения. не будет печатать поддержки от стола и они будут размещаться только на э, о, о, прошу везде это везде от а стола это только от стола почему-то у меня программа не хочет применять мои изменения э, и визуально я вам это показать не могу сейчас но ну, надеюсь что на словах понятно что имеется в виду тут все очевидно выбираем угол нависания поддержки 45 градусов примерно так выстраиваются поддержки если мы установим угол нависания поддержки на 90 градусов то любые углы вот наконец-то которые не соответствуют там, 90 градусам, все что меньше у нас будет э, поддерживаться, не будет поддерживаться материал поддержек. Сейчас я установил 90, все, у нас остались только руки. Все остальное будет печататься без поддержек, только руки. Сейчас мы опустим наш вид. Видим, что это единственное место э, под 90 градусов, которое необходимо для размещения поддержек. С этим разобрались. Далее тип прилипания к столу. Это печать дополнительных структур. Это было и в упрощенных настройках. Но здесь у нас появляется возможность выбора типа прилипания к столу. Кайма, подложка и юбка. В данном случае кайма идет от самой модели. Выбираем юбку. Это уже не будет являться как таковой помощью в прилипании к столу. Это просто проход экструдера для выдавливания пластика. Либо подложка. Выбираем пункт «Подложка» и получаем целый слой, несколько слоев пластика, напечатанных прямо на столе. Сначала идет слой подложки, затем уже на нее идет печать самой модели. Вот таким образом это происходит. Поднимаем модель. Все. Дальше идет модель поддержки и так далее. И последний пункт э, расширенных настроек это два экструдера. Здесь нам дана возможность э, разрешать э, строение черновой башни. Я выберу этот пункт и покажу, как это выглядит, что это означает. У нас появилась на столе черновая башня. В данном случае она расположена в правом дальнем углу. Она необходима для того, чтобы при смене экструдера, которым производится печать, на модели не было вкраплений. То есть в основной модели не было вкраплений второго пластика. Это либо поддержки, либо другой цвет. Он проходит слой. Это увеличивает на некоторое время нашу печать. Но не критично, скажем так. Здесь у нас дается возможность размещения этой черновой башни. Мы можем ее разместить ближе к модели или в любой другой точке нашего поля для печати. Так, значит, на этих параметрах мы с вами закончили. Теперь у нас есть возможность сохранить наш файл. Нажимаем кнопочку «Сохранить файл», это расположено в правом нижнем углу. Здесь мы видим сразу и время печати, и вес пластика, и его длину, которая будет потрачена на печать именно этой модели. Это удобно для расчетов стоимости, например. Сохраняем нашу модель. Есть возможность сохранить ее на USB накопитель, либо на, на, на наш жесткий диск. В данном случае у меня флешка не вставлена в компьютер, поэтому этой функции не активирована. Но если я ставлю флешку, то в пункте «Сохранить файл» будет сразу указана кнопка «Сохранить на USB накопитель». На этом наше с вами краткое знакомство с основными функциями закончено. И хочу сказать спасибо за внимание. Надеюсь, что было понятно, как запустить нашу первую печать. Если какие-то вопросы еще останутся, вы всегда можете обращаться к нам в техническую поддержку. Мы вам поможем, объясним. Спасибо за внимание. Всего доброго.